Всем привет, вы на канале "Заработать в интернете». Сегодня мы будем обозревать ювелирную компанию, финансовую пирамиду Element 5. Здесь у меня накопилось 25 долларов, я их хочу вывести и мы проверим данную компанию на платежеспособность. Напоминаю, это финансовая пирамида. Здесь есть риски, кто об этом всем знает, понимает, принимаете решения сами. Я вас не заставляю ни в коем случае вкладывать сюда свои деньги, потому что вы их здесь потеряете. Ну, как я. Вот я вложил 100 долларов, 50 уже вывел, 50 долларов я уже потерял. Ну, Это мы все узнаем через сколько там 2 месяца, когда я выведу отсюда еще 50 долларов. И мы узнаем, в финансовых пирамидах можно заработать. Либо же мы просто заходим сюда и теряем свои деньги, как всегда, как вы мне это все пишете. Смотрите, здесь мы заказываем мусуанит, либо же алмаз. И получаем вот здесь вот мусуанит 21% в месяц, еженедельная оплата. Здесь на алмазе мы получаем 12% еженедельная оплата. И вот здесь вот есть тарифы вот такие, можете ознакомиться Партнерская программа здесь для лидеров сетевиков вообще отличная. Здесь можно вообще заработать огромные деньги. Вот 5 топов бонусов. Премия вот, первая 1000 долларов, вот, вторая премия 10, 3 100 тысяч, 4 200, ну и так далее. Ну, во всех пирамидах, даже я бы сказал не во всех, это самая топовая пирамида за 2022 год. Работает она уже ну, где-то 5 месяцев, все кто зашли на самом старте, не 5 месяцев, где-то 4 месяца, чуть более 4 месяцев, и все кто зашли на самом старте, они уже получают чистый доход, купились я это уже по группам вижу, также вот есть за каждую дополнительную команду бонус плюс 25%, и вот здесь 1К долларов вам дают бонус 250 долларов. Очень прикольно, интересно. Также здесь вот есть их партнеры по доставке. Я в этой пирамиде получил кольцо, две ручки, блокнот. Кому это все интересно, я оставлю ссылку на Telegram Вы перейдете и там будет видео, как я распаковывал. Данная посылка мне пришла буквально за сколько там, за 11 дней. Я в данную пирамиду вложил, сейчас вам покажу, 100 долларов. Вот покупка моя диамант была. 19.10.2022 года, 101 доллар я вложил. И вот ежемесячно я получаю 208%, ну это годовой процент. То есть за год я здесь заработаю плюс 101 доллар и у меня останется кольцо. Ну Здесь можно сделать, ну у меня здесь окупаемость получается полгода. Ну, здесь можно проинвестировать на окупаемость в 3,5 месяца. Кто хочет, никого не заставляю здесь регистрироваться и что-то здесь покупать. Переходим вот вывод средств. Итак, выбираю здесь вот ТРЦ. Максимальную сумму. Подтверждаем, запрос на средств выполнен успешно. Вот все мои выплаты, смотрите. Следующая выплата у меня будет, получается, здесь еще даже нету, когда у меня будет следующая выплата. Ну, не важно, когда она будет, раз в месяц я буду вам напоминать, следите, кому это все интересно, окуплюсь я в данной финансовой пирамиде, либо же не окуплюсь, потому что многие пишут, Здесь нельзя заработать, здесь нет денег, бла-бла-бла, ну и так дальше. Ну, я никого вас не заставляю принимать участие в финансовых пирамидах, но я знаю точно, что здесь зарабатывать можно, особенно вот на партнерской программе, смотрите какая здесь вообще вот жирная партнерская программа. Кто не понимает, кому это все завидно обижает. Но это ваше дело, ваши проблемы. Но здесь партнерская программа реально она очень крутая и очень классная. Итак, деньги я выводил вчера. Сегодня у меня обработали мой запрос. Вот написано «Успешно». Открываю свой кошелечек. Вот она выплата, плюс 24 доллара, деньги у меня на кошельке, данная финансовая пирамида она платит, кому она интересна, все полезные ссылки будут в описании. Всем вам желаю мира, добра, больших чеков, всех с новым годом и всем пока.